И всем привет, друзья, Александр Земляков на связи. У нас сегодня следующий подкаст, следующий выпуск, 385 подкаст. Спасибо всем за ваши комментарии. Заходите на мой сайт t8.ru, t8.org, проходите интервью для начала духовного процессинга. Что я хочу сегодня рассказать? На самом деле я хочу поделиться некоторыми новостями, которые у нас есть за... На из практики предоставления духовного процессинга за последние может быть две-три недели это интересно несколько человек нашли и прошли инцидент отделения от статики очень важную часть давайте мы его таки инцидент отделение отделение то есть это такой инцидент где духовное существо появляется вот первый раз появляется очень важный инцидент очень важный для просветления очень важный для клирования по сути дела вот клирование, оно где-то находится недалеко от этого инцидента. Хотя я всегда предпо... рекомендую не обращать внимания на такие статусные вещи, как там, было ли у меня клирование, не было клиров... клирование, прошел ли я этот курс, не прошел ли я этот ступень. Потому что это в старой школе очень много внимания уделяется на такому формальному подходу. Вот я прошел, я это закончил, я хочу быстрее это закончить хочу получить свой сертификат это и в результате в результате это приносит очень много недостатков потому что люди начинают обращать внимание на такие формальные статусы на что называется такой статусный подход вот у меня там дайте мне значок что я там clear или дайте мне значок что я там это прошел это неважно Духовный процессинг обошел эту сложность, и, потому что мы работаем не с, со, не с процессами, не со ступенями, а мы работаем с темой. И процессы, например, когда мы проводим ступени, они нам нужны частично для того, чтобы обнаружить темы человека. Темы это именно то, что человек видит как улучшение. Тема это то, что человеку не нравится в своей жизни, поэтому когда она решается, мы видим явный результат. Поэтому лучше я рекомендую мерить свой успех посредством разрешенных тем, а не посредством каких-то формальных значений таких. Вот. И тем не менее, у нас мы уже знаем уже много лет, может быть 5-7 лет, как появился вот эти данные о том, что э, мы сумели на духовном процессинге, я думаю, что это именно благодаря самой самой структуре духовного процессинга, как мы подходим, то, что мы не делаем усилия, мы работаем вдоль интереса человека, мы научились достигать самого-самого бейсика, то, о чем мечтали еще все основатели, и все старая школа не могли только это мечтать и никогда этого не достигали мы находим инцидент отделения то что я изначально назвал как из инцидент отделения от статики некоторые называют его инцидентом разделения отделения и в общем то много людей уже осознали этот инцидент и прошли его и данные они в общем-то совпадают это такой инцидент где духовное существо появляются там делается первый постулат то здесь у нас ничего нет и вот у нас как это на самом деле начало трака времени вот это трак времени и вот это его начало, нулевая точка. Здесь появляется, здесь этот, этот инцидент. Во-первых, когда я говорю слово инцидент, не надо думать, что там что-то какое-то заряженное. Это одна из вещей, которые я также хотел вот обратить внимание на этом выпуске, о том, что многие события, особенно ранее, они не являются заряженными. Очень часто люди ожидают, что если я найду какой-то бейсик, то там будет, должно быть столько много заряда. Нет, очень часто, очень часто, вот даже на траке времени, если взять дату, мы проходим по цепи, по цепи, по цепи, и ранний инцидент, он очень слабо заряжен. И вот этот пример также. На самом деле все, большинство, вот у нас здесь есть период до тел Здесь у нас появляются тела то вот этот период все события на нем достаточно слабые заряжены, не надо думать что там будут какие-то какие-то там обязательно какие-то заряженные супер заряженные вещи нет это это, это, это, это, это связано, я уже об этом также и говорил раньше, о том, что многие заряды возникают, большинство зарядов на самом деле важных тем в жизни человека возникает за счет последовательно, накопления по чуть-чуть, по чуть-чуть, много-много инцидентов, на которых накапливается по чуть-чуть заряды. И ранний инцидент Basic на самом деле практически не заряжен. Там есть события, но там он практически не заряжен. Так вот, недавно за последние дни, две-три недели может быть 15 16 дней несколько человек уже прошли снова обнаружили вот это как бы новый такой поток инцидент отделения от статики обнаружили что происходит в этой области все это как обычно стекуется стыкуется между собой поэтому мы начинаем говорить об этом как вот нечто реальном понимаете когда первый раз мы обнаружили инцидент в духовном процессинге, обнаружили инцидент отделения статики. Мы... Я не воспринимал это как что-то объективно реальное. Вот. Это просто вот так что-то такое там. Но когда это начало повторяться, то мы уже начинаем воспринимать это как некоторую... Некоторую закономерность Появились несколько новых данных Опять же, я всегда рекомендую Относиться к этому очень осторожно Пока не накоплен Большой статистический материал То есть просто очень аккуратно Как некоторая возможная гипотеза То есть вот эта область Начала выглядеть Как мы До какой-то степени мы, мы сумели заглянуть Еще до момента, до момента отделения Еще вот в некоторые этой область мы прямо увидели здесь как духовное существо отделяется от некоторого большого духовного духовного существа не люди его называют как отец как что-то откуда-то откуда я происхожу мы также об, э, сумели обнаружить некоторые общее давайте здесь немножко это попробуем нарисовать вот здесь у нас большое духовное существо и вот Маленькое духовное существо от него отделяется, вот это отделение, вот это отделение. Нам даже удалось обнаружить некоторое общение между, давайте это так запишем, чтобы зафиксировать, общение. Некоторое общение, там, конечно, нет языка, нет слова, это чисто телепатическое общение, но там есть некоторое, некоторое, некоторая коммуникация между... Вот этим появляющимся духовным существом и его прародителем, так сказать. Некоторое, некоторое что ли послание. Я думаю, что возможно со временем это где-то здесь мы и начнем об... составим лучшую карту для первичных целей. Потому что похоже в результате вот этой коммуникации духовное существо и получает некоторые вот эти первичные цели, первичное направление первичное направление как бы что ли что первичные цели давайте поставим это чтобы основные термины были зафиксированы здесь где-то после вот здесь где-то оно возникает то есть это как что-то что как задание что ли как миссия которая миссия которая там что-то что-то надо делать вот это мы уже сделали как правило у, у нас уходит несколько сессий на проработку этого инцидента он практически не заряжен там нет никаких зарядов это просто определенное событие и после этого мы сканировали э, трак времени вот представляете что там сканирует цепи там год-два-десять мы сканируем полный трак времени именно потому что мы теперь знаем начало трака времени вот это нулевой отчет и мы сканируем полный трак времени до Настоящего времени. И нам удалось получить достаточную уже картину. Некоторую картину вырисовывается. Мы нашли здесь, можно выделить такие моменти, моменты, как первая мысль, первая мысль, первое чувство. Первое чувство это, это своего рода появление некоторого внутреннего мира. Давайте лучше напишем это как, потому что все это вместе это составляет появление внутренний мир. Внутренний мир духовного существа. Что мы под этим понимаем? То есть, когда духовное существо только появляется, оно взаимодействует. Там уже есть окружение. Между прочим, в недавнем проходе мы духовное существо, то есть человек, который работал на духовном процессе, обнаружил другие духовные существа. То есть, там было такое множественное образование. Может быть, это индивидуальный случай, а может быть, это и частично. То есть он наблюдал других духовных существ, тоже как некоторые источники света, как шарики, которые тоже испускались и манировались из некоторого первичного, первичного облака. И то, что мы называем лично, мы, я называл это статика, будем пока называть статика. И где-то здесь, где-то здесь, где-то здесь появляется первый внутренний мир. Он появляется, внутренний мир, это некоторое внутреннее пространство, это когда человек до этого момента, духовное существо только воспри у него есть только внешнее, у него нет понятия внутреннего мира, то есть он такой же, как и был, ничего внутри не происходит, нет накопления опыта. И здесь возник внутренний мир начинается тогда, когда начинается накопление опыта. И первый опыт вот мы обнаружили, опять же, я рекомендую к этому относиться аккуратно, как некоторая предполагаемая гипотеза, то есть опыт начинает появляться как инциденты столкновения. То есть, духовное существо себе там движется, летит куда-то, наблюдает и сталкивается с чем-то, с какими-то объектами. И каждое столкновение, оно как бы заворачивает внимание. Заворачивает внимание духовного существа. То есть, его внимание, вот духовное существо, вначале было только наружу. И когда происходит столкновение, некоторое внешнее внимание заворачивается вовнутрь. И вот это внимание, внутреннее внимание начинает накапливаться. И вот это и есть внутренний мир. То есть мы на, на, э, смогли найти момент появления, зарождения внутренней вселенной. Вот это внутренний мир. Почему? Потому что от этих столкновений они непонятны. То есть представьте себе, ну, это, это аналогично, честно говоря, для, как для ребенка. Вот Ребенок, он еще не знает, что есть барьеры, вдруг он сталкивается с чем-то, сталкивается еще раз, еще раз, еще раз, и постепенно у него внутри появляется некоторые идея, что там, ну, например, я могу столкнуться. Да? Вот первое столкновение, оно проходит просто так, второе, а где-то через несколько, через несколько, Духовное существо начинает как бы уже некоторое ожидать столкновения. И вот это ожидание столкновения, это есть как первый опыт. То есть оно внутри уже имеет некоторую идею, как, например, я могу столкнуться. Вначале духовное существо, вот как совершенный ребенок, да, он ничего не ожидает от внешнего мира. Но со временем он начинает уже ожидать, что я могу столкнуться. И это начинает появляться внутренний мир, первая мысль, первое чувство все это на самом деле можно сказать, что это и из внутреннего, и самая жесткая часть внутреннего мира, это и есть реактивный ум. То есть фактически мы находим инцидент зарождения, вот особенно явно было видно за последние две недели, у нескольких человек все достаточно похоже, как появление реактивного ума. После этого духовное что мы прошли, прошли весь трак времени, там какие-то события, э, нашли инцидент входа во, в, в, на землю, появление земли, входа на землю, встреча там с какими-то существами на земле, в частности, были там своего рода динозавры. Все вот это мы проработали. И вот оно начинает, и в общем-то это начинает все больше и больше внушать доверие. Вот такая структура. Особенно самое важное, конечно, это некоторые здесь, хочу обратить внимание, это первое появление духовного общества, некоторая связь его с первичным большим статикой. Возможно, здесь есть некоторое появление, где-то здесь первичной цели. После этого... Появление внутреннего мира и реактивного ума, то есть некоторые инциденты столкновения, вот здесь инциденты столкновения столкновение и после этого появление уже внутреннего мира после этого разлу... различные взаимодействия там есть и некоторые инциденты это как завидование другим духовным существ потому что у них там больше там что-то более лучшие создания более красивые и постепенно постепенно появление, духовное существо становится все более массивным если оноста здесь оно все более массивным все более массивным вот так мы изобразим и здесь где-то уже появление вхождения в землю скорее всего эта земля была некоторая планета и пока что пока что так пока что больше точных данных и появление уже вхождения в тела вхождение в тела и уже жизнь в телах. Пока что вот это то, что я хотел вам рассказать о том, что это вот так оно примерно выглядит. Полный трак времени. Даже можно сказать, что это как выглядит полный тракт времени для духовного существа. Теперь я хочу дать несколько советов по поводу... А, вот и, и, и, еще один момент. Один человек, клиент сказал мне, очень хорошо Александр, очень помогает, что вы даете команды, говорите, что делать очень нейтральным как бы, отношением очень нейтрально, то есть так, как будто бы это обычный инцидент. И это очень важно, я хочу здесь подчеркнуть тем, кто предоставляет или будет предоставлять духовный процессинг. Когда вы сталкиваетесь с такими, в принципе, можно сказать достаточно важными инцидентами, как отделение от статики, какие-то вхождения в тела, покидание домашней вселенной, в принципе, я думаю, это и есть покидание домашней вселенной, то эм, возможно можно легко сделать ошибку, начать предоставить давать этому какое-то значение, как, например, о, мы нашли инциденты деления статики, как классно, давай там что-то узнаем, это все, понимаете? То есть вы можете по ошибке, и это неправильно, начать создавать некоторую эмоцию по отношению к клиенту, и клиент это почувствует, и, ну, он будет просто, ему этого не надо, это на самом деле только мешает, то есть Правило такое, когда вы сталкиваетесь, начинаете прорабатывать, вам ваш клиент обнаруживает такие инциденты, вы проходите их абсолютно точно так же, как вы проходите обычное, не знаю, там человек споткнулся вчера. Правильно? Вот если вы будете проходить инцидент, когда человек споткнулся вчера, вы будете говорить команды, там, ну давай вернемся в начало этого инцидента, давай его пройдем еще раз от начала до конца, были ли какие-то реакции и так далее. То есть обычным таким рядовым голосом. Так вот эти инциденты, как отделение от статики, вам также нужно проходить, как будто бы это совершенно рядовой инцидент. Мне это легко, потому что я понимаю, что я не придаю этому какого-то значения, я не ищу эти инциденты. То есть я не рекомендую тем, кто предоставляет процессы, как-то искать эти инциденты, потому что если вы будете их как-то искать, как-то пытаться направить клиента в эти инциденты, клиент это почувствует, и он почувствует, то там есть какая-то важность. И эта важность, она может на самом деле ему помешать увидеть этот инцидент то есть абсолютно нейтральное отношение так как будто бы это спотыкание просто пройди еще раз расскажи об этом снова давай вернемся в начало этого инцидента рассказывай что происходит в этом инциденте от начала и до конца попробуем найти более раннее начало хорошо снова рассказывай, как инцидент выглядит но не повторяй то что ты Прошлый рассказал, как будто бы предыдущего рассказа нету. То, что ты видишь только сейчас, всегда правила действуют. Вы просите клиента рассказывать только те вещи которые он видит легко вот я вчера э, тоже помогал человеку вот вот вот с этим данным что берите только то что легко и аналог такое что вы находитесь за столом и вы говорите что лежит на поверхности стола но вы не начинаете заглядывать в ящики стола то есть понимаете вы начинаете искать всегда при прохождении инцидентов всегда просите рассказать только то, что лежит на поверхности. После нескольких рассказов каждый раз человек будет находить все глубже и глубже. Но не боритесь, иначе вы начнете... Не боритесь за глубину с первого прохождения, иначе вы начнете... Но создавать некоторую значимость человек начнет волноваться, потому что он скажет, подумает: ой, это такой важный инцидент. Боже мой, наконец-то я его нашел! Как бы там что-то не упустить? Давай я там начну. <coughs> Чтобы ни одной детальки оттуда не упустить, давай я буду там смотреть, и он начнет, начнет создавать некоторые напряжение. Короче, короче, рекомендация. Очень простое, нейтральное. Мне это легко, потому что для меня это естественно, да. Но я думаю, что другим, некоторым другим, по крайней мере, это может быть, есть такая склонность к тому, чтобы найти там какую-то излишнюю значимость. Еще раз, если ваш клиент найдет инцидент отделения от статики, это хорошо. Если он не найдет, так же хорошо. Также хорошо не боритесь за этот инцидент, не пытайтесь его как-то направить. В нужный момент он сам появится. Человек улучшается даже без инцидента отделения от статики. Человек э, разреш, у, улучш, его чел, жизнь человека улучшается, когда он проходит свои э, т, э, темы, и это даже с самых первых сессий эм, решаем темы человека буквально на первой же сессии. Вот, то есть не надо думать, что этот инцидент, не надо придавать ему какую-то особую, какую-то особую важность. То есть очень нейтральный, очень, очень нейтральный подход. И вторая рекомендация по поводу трака времени. Всегда воспринимать, помните, что я недавно тоже, меня клиент спрашивал, ну, который уже предоставляет духовный процессинг, и я рассказывал, что помните, что мы работаем, давайте я вот здесь немножко попробую вам нарисовать. мы